Здравствуйте! Сегодня мы начинаем цикл новых уроков, которые посвящены морфологическому разбору слова. Морфологический разбор обычно вызывает затруднения у школьников, поэтому мне показалось, что необходимо уделить ему особое внимание. Итак, давайте посмотрим на предложение. Взметнуться голуби гирлянды черных нот». Интересное предложение Гирлянды черных нот. Здесь даже используется сравнение творительного падежа. Но мы разберем сейчас в этом предложении слово «взметнуться». Определим часть речи. Голуби что сделают? «Взметнуться». Перед нами глагол. «Что сделают?» Определим начальную форму «что сделать?» «Взметнуться». Этот глагол имеет постоянные признаки, он первого спряжения, совершенного вида. Вид мы определяем по вопросу, что сделают. Это глагол непереходный, поскольку он не может сочетаться с существительным винить падеже без предлога. Непостоянные признаки этого глагола следующие. Он будущего времени, изъявительного наклонения. Употреблен в третьем лице во множественном числе. Синтаксическая роль. Этот глагол в предложении является сказуемым. Всего хорошего. До новых встреч. Попробуйте точно так же разобрать какой-нибудь другой глагол. Всего доброго, до свидания.